Всем привет! Это девятая часть серии о макете Москвы. В этой части вы сможете ознакомиться с интерактивной галереей. По периметру макета Москвы находятся интерактивные сенсорные стенды, на которых расположена дополнительная информация о планах развития инфраструктуры города Москвы. На сенсорных панелях отображена информация по шести направлениям развития города Москвы. Это первая – Новая Москва, вторая – Реновация, третье Развитие транспортной системы, четвертая – Реновация промзон, пятое Развитие московского метро и шестое – Парки и общественное пространство. Эти сенсорные стенды не взаимодействуют напрямую с самим макетом. Особнячком стоят две сенсорные панели на которых представлена интерактивная галерея. В этой интерактивной галерее фото отдельных зданий и сооружений с возможностью увидеть их при разном освещении и с возможностью включить и отключить подсветку здания. Чтобы детально рассмотреть макет, здесь имеются 4 камеры с 30-кратным увеличением. Управление камерами и подсветкой производится с 5 пультов, расположенных по периметру макета.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 Большой Кремлевский дворец Соборная площадь Спасская башня Московского Кремля. Москвы. Храм Христа Спасителя. Шуховская башня. Государственная дума. Слободской дворец. МГТУ имени Баумана. Здание Центра Союза. ГУМ. Российская государственная библиотека. Особняк Арсения Морозова. Центральный телеграф. Центральный универмаг «Детский мир». Высотное здание на Котельнической набережной. Дом Пашкова. Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Храм Василия Блаженного. Сум, универмаг Мюр и Мэрилис, комплекс градостроительной политики и развития города Москвы, дом Московского политехнического общества. Доходные дома Страхового общества «Россия». Здание бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Планетарий. Вдовий дом. Доходный дом Перцовой. Усадьба Морозовой. Доходный дом Скопника. Музей современной истории России. Здание английского клуба. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Странно приемный дом графа Шереметьева. Институт хирургии имени Вишневского. имени Плиханова Галицинская больница Гостиница Хилтон москву Ленинградская здание министерства иностранных дел. Жилой дом на Кудринской площади Высотное здание на площади Красных ворот Павелецкий вокзал Белорусский вокзал Спортивный комплекс «Олимпийский». Дом правительства Российской Федерации. Здание секретариата Совета экономической взаимопомощи. Большой театр. Центральный Академический Театр Российской Армии МХАТ имени Горького Московский Художественный Театр имени Чехова Кинотеатр «Ударник» Второй фильм Октябрь, Театр на Таганке, Московская консерватория имени Чайковского. Музыкальный академический театр имени Станиславского и Немировича Данченко Государственный театр киноактера Московский Международный дом музыки, Государственный театр наций. Центр имени Мейерхольда Театр зверей имени Дурова Старый гостинный двор Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина Литяковская галерея Политехнический музей Картинная галерея Ильи Глазунова Исторический музей Центральный выставочный зал «Манеж». Музей-квартира «Горького». Зарядье. Зоопарк Мост Богдана Хмельницкого Пушкинский Андреевский мост Гостиница Москва Гостиница Националь Гостиница Ридс Карлтон Гостиница Метрополь Гостиница Пекин. Гостиница «Мариот Ройл Аврора» Гостиница «Балчук Кемпинский» Гостиница «Лотте Отель Москва» Гостиница «Аквамарин» Гостиница «Шератон Палас» Гостиница «Президент Отель» Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Московская Соборная Мечеть Богоявленский кафедральный собор в Елыхове. Церковь Воскресения в Кадашах. Церковь Гавриила Архангела Меньшикова башня. Зачатьевский монастырь. Церковь Спаса Преображения на Песках. Церковь святителя Мартина-Исповедника в Алексейской Новой Слободе. Церковь преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. Церковь святого мученика Никиты на Старой Басманной. Церковь Вознесения Господня на Гороховом поле Храм Архангела Михаила на Девичьем поле Храм Апостолов Петра и Павла в Басманной Слободе Храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами Ливицкая площадь Музыка. Улица Новый Арбат Музыка. Тверская улица Музыка. Улица Земляной вал Музыка. Котельническая набережная Самольская площадь Васильевский спуск Берсеневская набережная Арбатская площадь Крымский мост, ЦДХ, Пушкинская площадь, Московский дворец молодежи и парк Трубецких, Большой Кремлевский дворец, Соборная площадь Большой Кремлевский дворец Гум. Российская государственная библиотека Храм Христа Спасителя Шуховская башня Государственная дума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 Высотное здание на Котельнической набережной. Дом Пашкова. Собор Покрова Пресвятой Богородицы нарву Храм Василия Блаженного. Спасская башня Московского Кремля. Соборная площадь. Большой Кремлевский дворец. Соборная площадь Собор Покрова Пресвятой Богородицы Нарву Храм Василия Блаженного ЦУМ Универмаг Мюр и Мэрилис Комплекс Городостроительной политики и развития города Москвы Дом Московского Политехнического Общества Доходные дома Страхового Общества Россия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 Московский цирк «Никулина» на Цветном бульваре. Странноприемный дом графа Шереметьева. Институт хирургии Вишневского. Музей современной истории России. РУ Полиханова. Голицынская больница. Гостиница «Хилтон Москва» Ленинградская. Здание Министерства иностранных дел.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 Здание секретариата Совета экономической взаимопомощи. Большой театр. Центральный академический театр Российской армии. МХАТ имени Горького. Музыкальный академический театр имени Станиславского и Немировича Данилова. Московский художественный театр имени Чехова Кинотеатр «Ударник» фильм «Октябрь» Театр «На Таганке» Московская консерватория имени Чайковского Музыкальный академический театр Станиславского и Немировича Танченко Государственный театр киноактеров Московский международный дом культ музыки Государственный театр наций Центр имени Мейерхольда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 Гостиница Мариот Ройл Аврора. Гостиница Балчук Кемпински. Гостиница Лотте-отель Москва. Гостиница Аквамарин. Гостиница Шератон Палас. Гостиница Президент-отель. Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Деви Марии. Московская Соборная Мечеть. Поговленский Кафедральный Собор. Церковь в Воскресенье в Кадашах. Церковь Гавриила Архангела, Зачатьевский монастырь, Церковь Спаса Преображения на Песках, Церковь Святителя Мартина, Церковь Преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе, Церковь Святого Мученика Никиты, Церковь Вознесения Господня на Гороховом Поле, Храм Архангела Михаила на Девичьем Поле, Храм Апостолов Петра и Павла в Османной Слободе, Храм Вознесения Господня за Серпаховскими воротами, Боровицкая площадь, улица Новая Арбат, Тверская улица, улица Земляной Бал, Котельническая набережная, Комсомольская площадь, Боровицкая площадь, Васильевский спуск, Берсеневская набережная, Арбатская площадь, Крымский мост ЦДХ, Пушкинская площадь, Московский дворец молодежи, Пушкинская площадь, Церковь святого мученика Никиты, Церковь Спаса Преображения на Песках. Страноприемный дом графа Шереметьева Планетарий ЦУМ